Всем привет! В этом видео вы узнаете все о новом вирусе, который появился в России. Даже он мутировал из коронавируса. Это факт уже доказанный. А второе, как я смог набрать 12 миллионов подписчиков? Это просто удивительно. То есть я уже мне говорят, ты скоро обгонишь этого Иванга. я там обогнал. короче. Кам... А Макси плюс сто пятьсот обогнал, там, этот, а бумага Влада А4, просто он умоляет меня, ну, просто пишет мне, каждый день звонит, алё, алё, помоги, помоги мне таким же крутым стать. Бля, чел, ну все давай, то есть, ну, у меня дела, у меня работа, то есть, ну, короче, я вот, ну, делами занят, поэтому я этого и добился, не то, что ты, вот это, лизни, обсессии ну, в общем, пока. Так. Mm, mm. Mm. Вот, и все они просто у меня в ногах валяются, говорят, как же, как же мне это, ну, сделать, такого же успеха добиться, а я говорю, нет, ребята, нет, я с, с вами не работаю, вы, то есть, ну где вы были когда я типа, ну, где вы были когда я ползал и почему вы теперь хотите, не лета... не летайте со мной потому что вы со мной не ползали мне паблики пишут, каналы пишут Продай рекламу. Типа я со всех заказов беру, деньги беру, я просто уже, ну, я реально поднялся. То есть, вот смотрите, то есть, подписчики прибавляются каждую секунду, тут счетчик будет где-то идти. А, и смотрите, то есть деньги у меня тоже прибавляются каждую секунду. Вот смотрите. Вот! И вот. Новые цепи в да, то есть они просто появляются постоянно. Ну так вот, я вам сейчас хочу рассказать про вирус новый. 2019 год, какой-то рынок, там какие-то саки летучих мышей, то есть и просто появляется коронавирус. И из этого же мусора появляется мой канал в 2019 году. Я просто, ну это невероятное совпадение, я не понимаю, как так получилось. Просто канал мой тоже возник в 2019 году, коронавирус возник в 2019 году ну вот и вот и лежу и просто открываю телефон так вот я смотрю 12 миллионов подписчиков я просто в шоке просто в шоке youtube в шоке все мне пишут youtube типа ты путин кого нет и, и он мне пишет, ты типа украл подписчиков, то есть ты их накрутил за деньги, то есть миллионы вложил, и тебе подписались. Я говорю, да нихрена, ни хрена не накрутка, я вообще не выкупаю, откуда это. Мне говорят, ну в принципе да, под, ну аккаунты типа чистые. Вот мой YouTube канал чистый, Ну, ноль пыли. Однозначно могу поставить плюс за чистоту. Я имею в виду то, что каналы живые, настоящие, просто вот э, как бы, ну, не, не фейк, не фейк. И выяснилось то, что они все из Китая. Э, что произошло? Оказалось, что на видео... Ну, Кто-то запустил типа фейк. Э, подпишись за 10 сек на аккаунт э, Архив 37. Типа, и ты излечишься от коронавируса. Ну, а дети, то есть, они не, вз... они не очень умные. То есть, у меня подписчики, им всем среднем 13 лет. Э, вот, ну, даже 10. Вот. И 10 лет им всем. Почему? Потому что вот 10-летки 10 китайские, они увидели эту запись и, типа, говорят, ну все, мы излечаемся от коронавируса сейчас. Коронавирус — это саки летучих мышей. А и мой канал — это, по сути, то же самое. И э, минус на минус дает плюс э, в моем ДНК. В моих венах течет чистый эликсир от коронавируса. Получается, что э, люди излечаются от коронавируса подпиской на мой канал. И выяснилось так, что коронавирус смешался с моим ДНК. И у, ну, невероятное произошло. Появился новый вирус. Я сделал в шапке канала, типа, э, подписка на канал гарантирует заражение тиро-вирусом. Новый вирус. Раз, два, три. Смотрите. Э, диадема ви, э, тиара вирус тиара вирус ну это диадема ну просто тиары не было в ювелирке я сходил в ювелирку специально ради этого видео купил ну ладно то есть то есть я хотел сказать то что я эту корону выиграл на конкурсе красоты то есть я по получил мистер тарстан за вот это фото я за вот это фото получил мистер тарстан и выиграл эту корону ну ладно не важно то есть э, это просто ну, для видео а, на самом деле вот, то есть подписчики растут, у меня деньги растут, то есть новые кольца появляются каждую минуту, я просто не понимаю, куда их девать, вот это вот золото, вы видите золото там, какие золотые запасы у меня сзади? Ну ладно, не, ну не сзади, а <соценить> в там, то есть у меня комната там другая, с золотом просто, вот. Запустили фейк вот этот, 12 миллионов подписчиков на меня подписались, детей китайских, и они что, они что говорят, то есть, а бля, короче... Слышите? Кто-то дверь звонит. Так-так, мы все о вас знаем. Это вы взломали нашу сеть ДНК и смешали свое ДНК с вирусом. И теперь вы запустили вирус, который распространяется по интернету. Все это время в каждом вашем видео была. В углу Тиара Это означает, что Это вы Запустили Тиаро-вирус Приговор в смертную казнь Спонсор этого видео, паблик, то есть, ну, с корейским названием, то есть я даже, ну, я ну, не знаю, корейский, то есть, и тут, тут 6 подписчиков, то есть, ну я надеюсь, что после этой рекламы будет 547. Я просто ну реально, то есть, вскрываю верну, если будет меньше, то есть к завтрашнему дню, или когда это видео подписывается, паблик, то есть на турике тут вот фоточки с домами тут с девочками вот аниме вот это можно то есть непосредственно увидеть а ну, вот можно послушать то есть вот это вот ну один из тех немногих пабликов где реально можно клп послушать. вот это вот то есть ну этот suicide то есть ну вот таких пабликов реально очень мало на просторах видео заканчивать, именно подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паприку, наверное, все.